приветствую подписчиков и гостей моего канала с вами Ирина в сегодняшнем мастер-классе хочу показать как сделать такой простой и симпатичный цветок этот цветок можно сделать из любой ленты репсовой атласной или шелковой Вот этот цветок сделан из атласной ленты, здесь лепестки из репсовой, а здесь из шелка. Для листиков в этом цветке тоже шелк, здесь атласная лента, а здесь репс. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для работы я возьму репсовую ленту липкого цвета и розовую. На один цветочек потребуется 20 сантиметров зеленой и розовой ленты. Ширина ленты около 4 сантиметров, а здесь ровно 4. Нарежем квадратики со сторонами 4 сантиметра и зеленой сделаем обычный классический острый лепесток складываю противоположные уголки к уголкам еще раз и еще раз выравниваю все срезы уголочки зажимаю пинцетом и оплавляю огнем свечи или зажигалки если у вас есть спиртовка можете это делать на спиртовке Низ лепестка не обрезаем и не обрабатываем. Здесь это не нужно. Из розовых квадратиков делаем лепесток. Обычный, круглый. Я делаю японским способом. Складываю уголки противоположные. Потом еще раз. Зажимаю пинцетом по центру. И свободные уголочки отворачиваю к центральному уголку. Теперь я зажимаю края уголку и обрабатываю огнем зажигалки. А вот здесь низ лепестка нужно обязательно чуть-чуть подрезать, для того, чтобы срезать кромку. Иначе оплавить срезы будет сложно ровненько подрезала и теперь оплавляю огнем здесь нужно учитывать тот момент что не все ткани подходят для этого цветка здесь нужен чистый срез есть ткани это касается шелковой ленты которая дает темный оттенок для этого цветка такая такая лента не подойдет так что, если будете делать из шелка, то э, испытайте, попробуйте на кусочки и тогда будете видеть, стоит делать или нет. Вот, срезы оплавлены и получился круглый лепесток. И так делаю все лепестки. Дальше для работы мне требуется тейп-лента и тычинки. Эти тычинки делаю я сама. Они накручены уже на проволочку флористическую. И теперь я обработаю их тейп-лентой. Собираю тычинки в пучок, отступая нужную мне длину. Это где-то примерно 2,5-3 сантиметра. И обвиваю проволочку дыб ленты теперь буду собирать листики отступаю от верха листика примерно 3 миллиметра наношу клей тоненькой полоской и прикладываю следующий лепесток здесь выравниваю вверх ну и низ естественно тоже получается лепесточки приклеиваются под углом опять наношу клей на самое ребро лепестка и приклеиваю следующий листик здесь все ровно Здесь для работы я использую горячий клей можно клеить и моментом кристаллом но тогда придется дольше держать лепестки чтобы они склеились и последний листик Теперь буду приклеивать тычинки. Вот уровень тейп а я буду приклеивать немножечко выше этого уровня. Разворачиваю конструкцию из листиков и наношу клей. кладом тычинки и обжимаю их со всех сторон листиками вот таким образом прижимаю к центру то место где у меня заканчивались листики вот здесь нужно немножко добавить клея для того чтобы равномерно листики обжимали стебелек. Все, получился у меня пятилистник. Теперь будем приклеивать лепестки цветка. Удобно, когда тычинки смотрят вправо. вкладочку между листиками я буду вставлять вот так лепесток лицевой стороной лицевая сторона будет смотреть влево вот в эту щелочку я наношу немножечко клея вставляю уголок лепестка и листиками обжимаю его лепесток приклеен теперь в следующий тоже наношу немножечко клея между лепестками то есть между листиками и вставляю лепесток цветка здесь у меня расстояние от тычинок до лепестков будет Примерно, примерно 4-5 миллиметров. Вот, показываю ближе, как это выглядит. Маленькая капелька клея. Зажала. Опять маленькая капелька клея. И вставила лепесток. Зажала. Здесь я тоже проверяю, чтобы все лепестки, вот сгибы, были на одной высоте, на одном уровне. Один уровень. И здесь. Теперь я буду склеивать уголочки лепестком. Удобно это делать, когда тычинки смотрят на себя. Здесь нужно наносить клея тоже совсем чуть-чуть. Составляю края, выравниваю их и приклеиваю. Много клея наносить не нужно, иначе он выступит и будет некрасиво. Вот совсем чуть-чуть и вот так ноготочками больших пальцев придавили, выровняли срезы. Показываю ближе. Совсем чуть-чуть. Тогда, когда клея мало, клей схватывается быстрее и легче это все сделать. Когда клея много, то лепесток вот ездит туда-сюда. В общем, поймать не так просто уровень. Ну вот леп... цветок уже готов, теперь остается только сделать лохматую прическу тычинкам. И цветочек готов. Из таких цветов можно собрать веночек, букет, что угодно. А я сделаю букет для повязки. Вот у меня сеточка китайского производства. Она сделана достаточно неаккуратно. И я под фетровый кружок с диаметром 4 см запрячу этот неаккуратный шов. Обрезать нитки нельзя. Иначе может все это расползтись. Поэтому я вот таким образом прячу ниточки и шов под фетровый кружочек с одной стороны и с другой стороны. Вот таким образом Всё. кружочек прекрасно держится. Для этой композиции стержень мне не нужен, поэтому я обрежу этот стебелек, нанесу клей на бочок цветка. И приклею прямо на сеточку. Здесь тоже обрезаю стебелек. И третий цветочек тоже обрежем стебелек. И определим его на свое место. Вот обратите внимание, все цветы встали. И нигде нет никаких некрасивых мест. Все красиво, заработано. Ничего сюда добавлять не нужно. Вот букет готов. Я сюда еще добавила два бутончика, но потом пожалела. Можно было этого не делать. Все и так прекрасно выглядит. Вот такой. Интересный цветок. Я его увидела на фотографии в интернете. И поняла, как он делается. Сделала и решила поделиться с вами. Кому понравился мой мастер-класс, не забывайте поставить лайк. Подписаться на мой канал. С вами была Ирина. И до новых встреч!